Здравствуйте, с вами интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеобзоре набор инструмента от компании King STD. Это KSD 024, состоит набор из 24 предметов. И начнем со стороны производителя. То есть данный набор производится на острове Тайвань, но наборы King STD это полупрофессиональный инструмент. То есть он подходит больше для обслуживания личного автомобиля, но не для СТО, не для предприятий, хотя стали здесь хром вынагивать. Но набор полупрофессиональный. На упаковке есть комплектация набора. Гарантия на наборы King STD составляет 1 год. В наборе идет такой коловорот для откручивания быстрого, закручивания гаек. Общая длина его без изгиба составляет 38 см. Далее трещотка под квадрат 1.2. Рабочий квадрат в наборе 1.2 дюймов. Трещотка 265 мм длина, 24 зуба, то есть она идет силовая. Кстати, хотел бы отметить, что нет люфтов в трещотке, то есть трещотки в King Hustade довольно качественные, как для полупрофессионального инструмента. Рукоятка здесь идет комбинированная, резина пластик, черный цвет пластики и вот такие вот резиновые вставки по бокам зеленого цвета идут. Также есть надпись King d на рукоятке и King D идет на металле. Есть быстрый сброс и реверс, справа-влево. Трещотка разборная, то есть можно разобрать, обслужить внутри, или смазать, или, допустим, заменить механизм сам. Также в наборе есть Т-образный вороток с плавающей головкой. Два удлинителя 250 и 125 мм). Свечная головка 21 мм с резиновой ставкой И э, комплект головок. Э, в наборе идет шестигранный профиль. Общая количество головок составляет 18 штук. Головки под квадрат 1,2. Самая маленькая здесь идет 8 мм, 6 граней. И самая большая головка 32 мм. Вес головки 32 мм составляет 213 грамм. Надпись на головках, хромбонадий, хромбонадийовая сталь, 32 мм. По комплектации все. Теперь визуально по инструменту мы показываем. Материал изготовления здесь хромбонадийовая сталь. На инструменте защитное покрытие, мат, такое серебристое, даже не матовое, а серебистого цвета. Следов отлетия литья, сколов, то есть не увидели. То есть обследовали каждую единицу практически. Но инструмент хорошо изготовлен, то есть хорошо отполирован, поэтому таких вот боков нет в инструменте. Кейс металлический, полностью из металла. Единственная пластиковая ставка идет внутри, на которой уже сам располагается сам инструмент в бетейках. По габаритам самого кейса. Вес набора 5,6 кг. Ширина кейса 44, длина 18,5, высота 5 см. Кейс полностью металлический и запирание на металлические замки. И рукоятка тоже из металла идет. Такой выбитый логотип King STD на верхней крышке. King STD Auto Tops. Кейс ярко-красного цвета. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал. До свидания.